Светлая, уютная квартира в Сочи с ремонтом. Друзья, всем привет! Вы на канале Волк Стрит. С вами Дмитрий Волков. И в сегодняшнем выпуске светлая, уютная квартира в Сочи с ремонтом. И по традиции начну с окрестностей, с инфраструктуры. Еду я сейчас по кортному проспекту. С левой стороны был стадион. С правой стороны 9-я гимназия, и мы съезжаем на улицу 20-я горно-стрелковая дивизия, заодно засечем, сколько же от нашей светлой и уютной квартиры с ремонтом займет расстояние до моря. Расскажу вам все плюсы и минусы, взлетим на коптере, поэтому будет интересно, обязательно посмотрите это видео до конца, тем более, Квартира действительно светлая, уютная, с панорамными окнами, с балконом и хорошим видом из окон. С левой стороны МФЦ Хостинского района, с правой стороны большой магазин стройматериалов «Муравей». Это жилой комплекс «Талисман» с правой стороны, если быть точнее, «Талисман» второй. Первый «Талисман» находится на «Бытхе», а чуть повыше за ним тоже хороший жилой комплекс под названием «Империя». Там есть кое-что интересное на продажу, с ремонтом, с хорошим и так себе. Кому интересно, звоните, пишите. Там на крыше имеется бассейн, зона барбекю, в доме частный детский сад. В общем, комплекс действительно заслуживает внимания. Направо пошел съезд на дублер курортного проспекта. А это говорит о том, что в любую точку Сочи вы доедете без пробок. Сейчас направо пошел съезд на обход Сочи в сторону Адлера. А если свернуть вот сейчас чуть туда направо и потом налево, это улица Тепличная и дорога к жилому комплексу Министерские озера. Сейчас мы двигаемся по улице Транспортная. Ну и мы почти приехали. Обратите внимание, с левой стороны есть пешеходный тротуар. А это говорит о том, что до моря вы спокойненько дойдете пешком примерно минут за 20-25. Автобусная остановка прямо возле дома. Из недостатков это вот эти ступенечки, которые с левой стороны. Я их насчитал что-то около 100. Потом мы сворачиваем направо, и от стадиона до нашей уютной и светлой квартиры в Сочи с ремонтом получилось 2 километра 800 метров. Здесь не наблюдается острой проблемы с парковкой. Вот так выглядит сам дом. О, если вам понадобится массаж, то далеко ходить не нужно. Он прямо в соседнем подъезде. Вообще дом трехподъездный. Это все придомовая территория. Вот там чуть левее в соседнем доме есть продуктовый магазин. Корзиночка. Бесплатная парковка. И вот эта парковка тоже относится к этому дому и к нашему. кейса киса потянулась. Кстати, вот здесь под навесиком можно позаниматься. Ну, например, йогой. А почему нет? Вот так Дол выглядит с другой стороны. И этот пятачок, конечно, скоро застроит, но нашей квартире вид ничего не перекроет. Вот там внизу есть озеро и сельскохозяйственный рынок на Яна Фабрицево. Сейчас с коптера будет хорошо видно. Собственно, вот эта дорога и приведет вас на дублер городного проспекта и на улицу Яна Фабрицево. Ну что, идем смотреть саму квартиру. Кстати, плиточка тут не скользкая. Испытал лично. Ну, из минусов, как видите, еще вот эти ступеньки. Но вы знаете, а я для себя наоборот это вижу плюсом. Потому что движение – это жизнь. Жизнь – это движение, друзья. Цветочки здесь такие вот. Внизу тоже цветочки. В подъезде. Все чисто, аккуратно. Велики. Высоченные потолки. <с> так, этаж у нас третий. Так, ну что? Полетели с балкона. Вот такой вид будет с балкона у вас. Друзья, только я немножко учусь я летать на коптере, потому что все время я делал это Женя за меня. Вот Женя сейчас занят. То есть, вот смотрите, внизу, внизу, где вот это зеленое пятно, это, собственно, озеро. А туда, за... Вот так вот давайте полетим. Вот мы полетели к озеру. И туда дальше будет рынок на Яна Фабрициуса. Так, знаете, вот так, наверное, крутанемся сейчас. Так, где я нахожусь-то? Что-то я себя потерял. А, вон он, кажется, я машом. В общем, вот такая панорамка получается. Вот здесь на ваших экранах сейчас это жилой комплекс лесной. Чем он хорош? Там есть спортзал, есть частный детский сад, есть прям такой хорошенький ресторанчик. Это что касаемо инфраструктуры. А вот здесь левее получается улица Яна Фабрициуса. И вот там, вон он, на горизонте, значит, виднеется у нас дублер Крутного проспекта. Я к тому, что транспортная развязка здесь, я считаю, на достаточно... На высоком уровне давайте вот так еще повернусь в сторону моря и вот это вот зеленое пятно которое сейчас на ваших экранах это как раз там виднеется дорога которая вводит вас на улицу Яна Фабрисоса давайте так еще повыше поднимемся прикольный коптер он приобретен для того чтобы делать съемку в Крыму вот Женя останется здесь в Сочи повторюсь из Сочи я никуда не ухожу, я продолжаю развиваться, поэтому, друзья, следите за моим каналом, подписывайтесь на канал, если вы впервые на нем, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте, а я сейчас уже буду показывать вам, собственно, саму квартиру. Итак, заходим в квартиру, общая площадь 30 квадратных метров. И классно, что она угловая, светлая и спокойно делится на просторную однушку. Ну, давайте по порядку. То есть, это зона прихожей. Здесь, конечно, просится шкаф. Но, тем не менее, гардеробная тут имеется. Есть даже освещение. За этой шторкой совмещенный санузел. Все в таких светлых тонах. Пол здесь теплый. Душевая кабина, стиральная машинка. В общем, все остается. Хозяйка у нас творческий человек. Диван Раскладывается. холодильник. Здесь двухконтурный газовый котел. Поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Давайте вот так еще покажу. То есть, вы же понимаете, она прям спокойненько делится, если у вас будет такое желание. Ковать. Вот так пружина поднимается, и туда белье складывается. Здесь панорамное окно. длинный радиатор светлая уютная квартира с ремонтом плюс что есть вот такая сеточка и конечно же балкон также плюс что можно посушить белье ну и вот такой чудесный вид который вам никто не перекроет совсем забыл сказать еще про инфраструктуру это сетевые магазины которые прямо поблизости так вот там и магнит и пятерочка и круглосуточная столовая прямо возле дома теперь касаемо цены цена если взять в комплексе весь жилой комплекс немецкий квартал у нас самая адекватная цена и кстати пока не забыл в немцы в четвертом это кстати у нас немецкий квартал 5 в четвертом немцы со статусом квартиры еще в продаже 18 квадратных метров плюс терраса классный новый ремонт тоже двухконтурный газовый котел минимальные платежи цена 5 миллион но ну, а стоимость данной квартиры 6 миллионов девятьсот пятьдесят тысяч ну, может быть, возможен разумный торг, а может быть и нет, потому что у нас и так самая адекватная цена в жилом комплексе Немецкий квартал. Что еще хотел сказать: многие стали думать, что я совсем уезжаю в Крым, что я бросаю заниматься здесь недвижимостью в Сочи, уезжаю в Крым. Это совсем не так. Мы просто открываем там филиал. Офис в Сочи продолжает работать и развиваться. Кстати, мне потребуются ну, в первую очередь опытные сотрудники. В общем, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы. Не пропускать интересные предложения. Ставьте лайки, дизлайки, если информация была не полезной. И следите за новостями по недвижимости в Сочи и Крыму. До новых видео. Пока.